Приветствую вас на канале компании Радиосила. В этом видео мы расскажем вам про мощную переносную радиостанцию с интересным дисплеем и супергетеродинным приемником. Комплектация тут в целом стандартная. Тело радиостанции собрано на литом алюминиевом шасси с толстым прочным пластиком. Аккумуляторная батарея с напряжением 8,4 вольта и емкостью 3000 мАч, но тут по факту емкость больше, в районе 3,5. В комплекте также идет две антенны, длинная для большего радиуса действия 38 см и короткий вариант 14 см. Обе они имеют SMA гнездо. Зарядное устройство с индикацией заряда горит красным при зарядке и зеленым, если заряд окончен. Одноамперный блок питания от сети 220 вольт. Также есть клипса для крепления на пояс и темляк для крепления на руку.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 На лицевой стороне расположен динамик и микрофон. С левой стороны три кнопки управления радиостанцией. С правой под резиновой заглушкой находится аксессуарный разъем по типу моторолы, как у CP серии, для подключения кабеля программирования и гарнитур. С задней стороны мы видим площадку для крепления клипсы и ушко под темляк. 4 контакта аккумулятора, в нижней части расположен замок фиксации батареи с двумя положениями для большей надежности. Включается радиостанция правым регулятором, он же отвечает за громкость. При включении снизу под динамиком появляется ударопрочный экран, который отображает всю необходимую информацию. В выключенном состоянии экран не видно. При включении отображается номер канала, мощность, уровень заряда батареи, а также наличие запрограммированных в CTSS и DCS тонов. Большая кнопка отвечает за передачу сигналов в эфир. Средняя при кратковременном нажатии отключает шумоподавление при длительном блокирует клавиатуру, после чего на дисплее появляется соответствующая индикация. Разблокировка происходит таким же образом. Следующая кнопка при кратковременном нажатии включает информацию о состоянии батареи, причем голосом и на английском языке, длительное же нажатие отключает шумоподавление. Верхняя оранжевая кнопка при кратковременном нажатии включает или отключает дисплей, а при длительном нажатии переключает выходную мощность. Имеется три уровня мощности, максимальный из которых 10 ватт. Одна из функциональных особенностей данной модели ⁇ это маскиратор речи. Программируется он через компьютер и позволяет зашифровать свою речь с помощью инверсии сигнала. Рабочий диапазон 400-480 МГц. Всего 199 каналов памяти, но заранее предустановлены 77 в соответствии с ЛПД и ПМР сетками. Емкость батареи 3000 мАч. Мощностью радиостанции регулируется от 1 до 10 Вт. Габариты рации без антенны 165 на 65 на 45 мм. Вес в сборе 365 грамм. Температурный режим от минус 20 до плюс 60 выходное напряжение на зарядный стакан 12 вольт. Итак, что можно сказать об этой модели? Прочный корпус, скрытый дисплей, есть маскиратор речи, у батареи хорошая емкость, ну и, конечно же, приемник супер дитеродин. Это значит в большом городе рация будет меньше собирать помех. Антенны заслуживают отдельного внимания. У обеих резонанс практически на 440 МГц, с КСВ меньше полутора. Во многом именно благодаря им на тестах радиостанция показала отличный результат по пересеченной местности.